Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Этот ролик посвящен деньгам. Питая и отвечая на комментарии на канале, я прихожу к выводу, что большинство подписчиков, зрителей канала считают, что мой канал о способах заработка я вообще-то как мне казалось считал что я выкладываю на канале видео посвященные возможностям возможностям заработка потому что когда вы начинаете трудиться на себя то есть вы идете в бизнес вы становитесь бизнесменом а бизнес он не дает никаких гарантий бизнес всегда дает только какие-то возможности которые кто-то реализует кто-то не реализует в зависимости от своего потенциала я вот всю свою сознательную жизнь тружу причем тружусь в очень в разных областях. Начинал преподавателем в институте в Воронежском политехническом, честно трудился на государство, пытался чем-то быть полезным. Самое интересное время в 90-е годы, когда, как сейчас говорят, происходило становление бизнеса, но это можно по-разному назвать, но только не становлением. Я вот с головой окунулся именно бизнес. Был индивидуальным предпринимателем и лично на себе вот прочувствовал все вот эти вот прелести, радости тех счастливых, веселых времен. И сейчас, вернувшись снова в традиционный бизнес, я сейчас работаю, опять же, вот в офисе, как и раньше. Все, ну скажем так, трудности, проблемы, которые возникают, какие-то угрозы, мне сейчас это все кажется смешным, имея такой замечательный большой опыт. Достаточно большой временной отрезок, я работал только в интернете, то есть у меня был только онлайн заработок. Я лично на себе доказал, что в интернете зарабатывать можно если, опять же, честно трудиться. Я пробовал в интернете заниматься разными вещами. И продвигал сетевые проекты, и в интернет-проектах участвовал. Писал достаточно много тренингов, главное начать. То есть продвигал свои какие-то услуги, то есть зарабатывал деньги. Но я всегда деньги зарабатывал каким-то тяжелым трудом. То есть постоянно трудишься, калываешь и получаешь деньги. Окидывая свой жизненный опыт, я прихожу к выводу, что, конечно, вот вся моя жизнь была работой. Я не скажу, что меня это напрягало. Мне наоборот, это нравилось. Мне нравилось трудиться много. Мне нравилось что-то создавать. Вот весь мой опыт это какие-то сплошные стартапы, вот это модное слово, которое сейчас появилось. То есть я создавал всегда какие-то новые направления, брался за одно, за другое. То есть у меня это получалось практически всегда. И вместо того, чтобы повторять свой успех в этом направлении, я брался за что-то другое. Но как-то мне всегда нравилось что-то создавать и строить. На это уходило и всегда будет у. Уходить Очень много энергии, временных затрат, всегда в новое направление, в новый бизнес вы много вкладываетесь, а только потом начинаете получать. Вот уже в последнее время начал приходить к выводу, что все-таки жизнь – это не только работа, что есть и другие интересы. Я вот пробовал заниматься своим здоровьем, мне очень понравились те ощущения, которые я получил. То есть поменялся полностью, худел на 30 с лишним килограмм, жизнь как-то мелькнула другим, другой своей стороной. Сейчас у меня семья уже нельзя заниматься только одной вот этой вот работой какая бы она бы хорошая ни была то есть какое бы количество денег она не приносила необходимо выделять время на любимую женщину потому что по-другому никак В данный момент я больше и больше задумываюсь о том, как зарабатывать деньги попроще. Один из вариантов, как зарабатывать попроще, я вам уже сказал. И сейчас вот мы с человеком, с которым мы очень плодотворно работаем в последнее время, не буду называть его, но если смотрите видео, возможно, догадаетесь, кто это, мы решили вот двигаться в одном направлении, в том направлении, в котором есть уже опыт заработка, и именно этот опыт масштабировать. Уверен, что именно так можно заработать деньги, которые бы приносили удовольствие. Потому что когда ты вкалываешь, тяжело трудишься, там, заработанные лишние там, десяток там, тысяч, они уже не дают вот того кайфа. Потому что столько энергии было вбито в работу, что уже кайфа от полученных денег не получаешь. Это неправильно. Все, кто трудится, многие, конечно, хотят как-то заработать деньги попроще. Я не скажу, что на халяву где-то перехватить, но это определенная группа людей. Я к ним никогда себя не относил и не буду никогда относить. Но все-таки многим хочется зарабатывать деньги попроще, да? чтобы было время и на путешествие, и на семью и так далее. Многие идут вот на эту мечту пассивного дохода. Вот в МЛМ практически любой проект, который предлагает, он начинает говорить о пассивном доходе. Я считаю, что в МЛМ пассивного дохода нет как такового. Не хочу сейчас спорить с МЛМщиками, там что-то бесполезно спорить, но МЛМ – это бизнес. И бизнес, которым приходится много трудиться. Нужно много отдавать своей команде. Вот У меня всегда уходило много времени на помощь людям, которых я собирал вокруг себя. Я считал, что я за них ответственен. То есть нужно помогать. Если ты сам что-то делаешь, то и люди вокруг тебя начинают там стучить ножками тогда идут какие-то более-менее заработки. только сам бросаешь что-то делать то и люди смотрели на тебя и тоже как-то сливаются и естественно заработки во всех этих сетевых проектах начинают уже быть не такими когда ты активно трудился да возможно те кто прошел точку невозврата в млм там немного все по-другому но таких людей относительно немного, и чтобы добраться, пройти ту точку невозврата, требуется очень большое время. А хочется как-то вот деньги зарабатывать не там через 5 лет, не через год, а вот, например, хотя бы уже как-то через месяц, и зарабатывать его как-то проще. И лично мой жизненный опыт, я считаю, что он у меня достаточно большой, говорит о том, что все-таки нужно активно рассматривать варианты инвестиций. Опять же, у меня был разный опыт в инвестициях. Сейчас я совершенно случайно вышел на человека, который мне сейчас очень нравится, как специалист, как гуру. Я всегда учусь и буду, надеюсь, продолжать всегда учиться. Я считаю, что все-таки инвестиции это то, что и можно назвать именно пассивным доходом. Но, как ни странно, мой самый первый опыт инвестиций был наиболее ярким и плюсовым. То есть, опять же, в те же самые 90-е годы я вложил деньги в компьютерную фирму. То есть, мои знакомые создавали компьютерную фирму, им нужны были оборотные деньги. У меня они были, я их вложил. И там через 6 или через 8 месяцев, когда ребята уже раскрутились, они начали возвращать деньги, потому что у них уже были свои то есть мне бухгалтер там отсчитал вот такой пресс долларов, я их взял в руки, так посмотрел, и вот мне тогда как-то мелькнуло в голове, что блин, вот так вот можно деньги зарабатывать, потому что я то нервы, крики, 12-часовой рабочий день, а это вот бамс, через полгода там, мне отсчитали прям очень хороший куш. Но, ну, возможно, из-за того, что у меня все-таки было в тот период другое видение, как надо зарабатывать денег. Я считал, что вот именно трудиться, получать кайф от работы. Я как-то к сфере инвестиций не стал внимательно относиться. Да, я занимал деньги своим знакомым очень много, потому что у меня как бы две проблемы. Нет денег и есть деньги. Есть деньги, вот нужно их куда-то девать, куда-то вкладывать. Я раздавал своим знакомым, которым они были нужны. Но, опять же, вот мой опыт говорит уже о чем что хочешь потерять своего друга дай ему денег взаймы практически так и получалось может быть из-за того что я никогда там не стоял над душой там верни мои деньги там никогда не записывал на бумажке блин ты мне дал я тебе дал то вот столько ты мне должен вернуть вот столько такая натура когда начал работать в интернете и заработал тоже вот первые деньги тоже стал вопрос куда их вкладывать но вначале я там понакупил различных интересных вещей там компьютеров лодок и так далее ну просто для того чтобы доказать Папе, вот смотри, вот видишь, я не зря сижу, и ты не зря сидишь за этим компьютером, вот это материализуется в реальные деньги. Но он так и не поверил, что <laughs> в интернете можно зарабатывать, даже тогда, когда я эти вещи приносил домой, ему показывал. В тот период, когда я трудился в интернете, я тоже инвестировал в проекты, связанные с Форекс. То есть первая моя попытка инвестиций была проект, который организовывал хороший знакомый моей знакомый, он валютный брокер был, создавал проект, собрал туда людей, которые более-менее знали. Ну и мы там скидывались ему деньгами, он их он торговал и нам раздавал какой-то процент. То есть, как зарабатывались деньги в этом проекте, я понимал прекрасно, я видел. Но весь проект держался на одном человеке. Валютные торги – это нервы. Плюс в те времена как раз пошли события на Украине, а сам он был с Украины. Человек начал реально поддавать, ну, как мне показалось. И этот... Первый проект закрылся, начал он создавать какой-то новый проект, я в общем понял, что ничего из этого хорошего не выйдет, терял там какие-то деньги и плюнул. Через какое-то время, опять же, вот у меня эта вот идея биржевых торгов, она меня преследует очень долго, еще с 90-х годов. По большому счету, вот когда еще о Форексе никто ничего не знал, когда в Москве там была ли одна или две компании, вот мой хороший знакомый, мы с ним вместе работали, он ездил в Москву, учился, там приехал с такими горящими глазами, проиграл, но понял, как это все работает, потому что все-таки на бирже это игра, кто бы там что ни говорил. И вот эта идея зарабатывания на бирже меня как бы ну, преследует. Сейчас, конечно, вот эти ребята, которые организуют типа заработок на бирже, это в, большом, в большинстве случаев это мошенники. То есть люди, которые работают по очень так плаженной схеме, вас проводят от одного консультанта к другому, это люди, которые научились, прошли однозначно хорошие тренинги по холодным звонкам, по общению с клиентом и вам Сулят, но ну, если не золотые горы, то какой-то более-менее стабильный заработок, какие-то деньги, которые вы будете получать практически ничего не делая, давая деньги на доверительное управление брокером. И вначале даже все идет хорошо, и брокер ваш всегда на связи, и он вам отвечает на какие-то вопросы. Ну То есть создается такая иллюзия, прям вот все изумительно и замечательно. И процент вам какие-то месяцы идет прям достаточно хороший. Но все это делается только ради того, чтобы вы вложили, какую-то более серьезную сумму потому что сразу там с хороших сумм не все входят а когда вы вкладываете именно те деньги которые близки к максимальным вашим вложениям а в процессе вот общения с этими людьми еще раз повторюсь они профессионалы грамотные ребята то есть вас прокачивают и понимают сколько из вас можно высосать денег вообще когда вы вот эти вот деньги вкладываете то в течение месяца они исчезают просто исчезают с ваших счетов вам начинают говорить что блин вот ну так вот получилось там неудачно сыграл хотя по большому счету на самом деле у вас просто эти деньги тырят тупо они даже не участвуют в торгах то есть работает схема которая была откатана хорошо на казино кто связывался с казино, особенно со многими казино, которые вот по такой же схеме работают, «вложи деньги, и потом мы тебя кинем». Вот сейчас так работают многие так называемые валютные брокеры. Может сложиться впечатление, что в интернете вот сплошной обман. Но, друзья, можно точно так же сказать и о нашей жизни реальной, что те же самые кидалы <laughs> просто переместились э, в интернет. Но всегда можно что-то найти. Найти более-менее стабильное, работающее, куда есть возможность вложить деньги. Вот Мне показалось, что я нашел этот проект. Я его буду, конечно, мониторить, пытаться общаться с человеком, который его организовал. Вот, и все информации буду делиться. Сейчас. Я вам покажу проект, я тоже хочу записать, например, серию видео, как будет там происходить мои, скажем так, моя история в этом проекте. Я в этот проект вложил 90 долларов, вот вложил неделю назад. Сегодня, в принципе, мне должны перевести первые деньги, сейчас э, все по нуля. Специально показываю вам это окошечко, 90 евро вложили, по пятницам происходит выплата денег. Процент очень хороший, заявляет эта компания. Компания работает уже несколько лет. Как ее назвать? Там, финансовая пирамида, как хотите, называйте. Но раз люди продержались уже несколько лет на плаву и платят деньги, то можно их потестировать. Да, я прекрасно понимаю, что в этом однозначно есть риск. Но, еще раз говорю, друзья, если вы идете в бизнес, а инвестиции – это тоже бизнес, всегда есть какой-то риск. Если была компания, которая бы вам гарантировала, блин, гарантии 200%, что вот вы вкладываете туда деньги, и вам там платят по 30% в месяц, да, да там бы все бы были. Поэтому, конечно, инвестиции это всегда риск. Но в любом проекте, даже очень рисковом, там всегда большой процент. Вот даже если вы в банк пойдете, понесете свои деньги, их можно положить на депозит, где они в лучшем случае останутся теми же самыми. Банковские вклады сейчас – это вклады абсолютно с нулевым процентом прибыли, если вот вы вдумаетесь, какой сейчас процент инфляции. Но опять же, вклады предлагают вложиться в облигации. Там другой процент, но опять же, там уже идет Диск. Вкладываясь в какие-то интернет-проекты, даже вот с несколькими годами стажем, вы рискуете. Это нужно реально понимать. Вот плюс проекта, на котором я сейчас говорю, что здесь есть возможность вот просто вложить и ничего не делать. И просто от инвестиций получать процент от вложенных денег. Если вы хотите, скажем так, побыстрее вернуть свои деньги, то нужно двигаться. Все эти проекты работают по принципу MLM. То есть принцип MLM он везде то есть пригласи, приведи человека, помоги развиваться проекту, получи за это деньги. Вот я пока не планирую активно приглашать проект, я просто хочу посмотреть, как тут что происходит, но я буду активно помогать человеку, который мне сюда приложил. То есть я очень хочу, чтобы вот у него там все очень круто получилось. Поэтому весь свой опыт в плане привлечения клиентов я ему передам, помогу. Сейчас и технические возможности есть, практически любые, то есть я думаю, что ни одного MLM-лидера такой технической базовой подготовки нет. Могу привести последний пример. Общался с каким-то блять топом других слов у меня нет, в каком-то криптовалюту проекте. Даже с двумя я говорил как-то последовательно, в течение недели так сложилось. И я понял, что эти люди, кроме как пиздить, ничего не умеют и продавать какую-то свою успешность. Привлекают они только на одном. На многолетнем опыте в работе в МЛМ, на той уверенности, которая у них есть, и на своей харизме. Повторить их опыт из людей, которые пришли к ним, никто никогда не сможет, потому что это все очень завязано на личностный факт. Вот Все, что делаю я по привлечению, оно все для всех. То есть для людей, которые ну, хотя бы захотят что-то делать, захотят что-то повторить. Потому что я использую такие схемы к привлечению, которые все-таки подходят для всех. То есть они не завязаны на ваши личностные факторы, на вашу внешность, на ваше умение говорить и так далее. Старайтесь людям приносить какую-то пользу и... Всегда будет все хорошо. Вот такое получилось видео о заработке. Если, конечно, у вас какие-то вопросы, я думаю, что они есть, пожалуйста, пишите, отвечу. С вами был Игорь Чернаусов.